Привет! Яндекс запустил возможность подключить автоматический поиск аудитории. По замыслам разработчиков, алгоритм сам подберет аудиторию для компаний, основываясь на информации с вашего сайта и объявлений. Для этого на втором шаге настройки компании необходимо выбрать «Подобрать автоматически». Мастер компании обновил возможности для ручных настроек аудитории. Теперь пользователи могут выбрать категории автотаргетинга из пяти вариантов. Целевые запросы – те, в которых выражено желание приобрести рекламируемый продукт. Альтернативные запросы – те, в которых выражен интерес к аналогу рекламируемого продукта. Сопутствующие запросы – в них присутствует интерес к продукту, вместе с которым может быть куплен рекламируемый продукт. Запросы с упоминанием конкурентов – те, в которых присутствует намерение купить такой же продукт в другом месте. Широкие запросы – Запросы с интересом к продукту, частью которого является предложение объявления. Кроме того, мастере компании теперь можно вручную указать нужный счетчик метрики. Добавить счетчик можно на третьем шаге настройки компании. Для этого нужно ввести его номер вручную в поле счетчик Яндекс метрики или выбрать его из списка предложенных. Список открывается кликом на пустое поле. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Задавайте вопросы в комментариях. До встречи!